Привет, друзья! С вами Сергей Король Станислав Орехов. Я бедный раб клавиатуры и инфобизнесмен, миллионер, владельц собственного ты? огромного дома и студии. Это, это Станислав, конечно, не я. Я думал, через Ого. запятую. Знаешь, все это. А, все слушай, это, это я, мечта, мечта, мечта. Пока только мечты, но ничего. У меня есть к кому тянуться, на кого смотреть, на кого ориентироваться. Кто твои ориентиры, скажи мне. Ой, слушай, это очень интимный вопрос. Я не да? могу так, Нельзя знаешь, так задавать на публику. Да? да, да. Это все должно быть тайно оставаться, так Понятно. сказать. Значит, ночью достаешь портрет, смотришь под на него Под подушкой, что у тебя там в портрет? <сих> Кого лежит? У меня iPhone под подушкой лежит. IPhone? Правда, последней модели, это неплохо. Ага, купил, значит. Да, в ипотеку взял. Ну, тоже ничего, нормально, хворочит. Отлично. Так, у нас есть несколько вопросов для Станислава, именно 8 штук, но не знаю, если он сможет на все ответить, если у него хватит времени, то будет замечательно. Ну, может, на какие-то побыстрее. Посмотрим. Итак, начнем с первого. Станислав, вы все говорите о том, что пишете книги. А почему именно книги? Разве этот формат не устарел? Они большие, читать их долго и скучно. Почему не пробуете новые форматы? Интересный вопрос, прикольный. ну <смех> <смех> Книга – это очень хорошая информация, потому что тебе ее нужно выдать именно в очень сжатом, очень понятной форме. То есть это как сценарий к фильму. Uh -huh. По книге ты можешь написать, вернее, снять любой фильм, и в принципе это как бы такая основа. Можно сказать, что это база, с помощью которой можно делать там и инстаграм-посты, и выступления, и фильмы снимать, да, какие-то видеоролики. Вот. А почему книга? Потому что если ты хочешь какую-то новую теорию сделать, либо новую какую-то мысль донести, то лучше всего это донести в четком емком формате, да, потому что на видео можно ее долго доносить. То для того, чтобы дальше как-то двигаться. То есть можно сказать, что это фундамент новой mm -hmm. мысли. Если новых мыслей нет, то и книгу писать не надо. То есть все, что уже было, оно как бы переписывает, скажем так, чужие мысли бессмысленно, Логично. потому что это будет ну, ерунда. Слушай, давай вопросы, сразу начнем пишу. с важной части. Покажи книгу-то. Где, где ну там? давай, да, Специальный да, да, ящик да. для нее, наверное, в столе. Ну, конечно, да. Вот. Специальный ящик в столе. Ну, Огромная, слушай, да, может книга. Какой Все, ты красный, радуешься. Да. У тебя ее нет, я знаю. Но ты приезжал в да, Москву вот... и, не, и, и не взял. А к вам вот... нельзя туда ее отправить, что-то какая-то сложность там с этим. Вот осенью приеду, обязательно заберу, Заходи, подписать. Да, заезжай, да. да Замечательно. Конечно. Спасибо. А, второй вопрос. У многих успешных людей есть личные помощники, а у вас есть, и да, где найти и как выбрать себе хорошего помощника или помощницу? Так, конечно, да, личный помощник это то, с чего вообще все в целом начинается, делегирование и вообще все, то есть, конечно, он должен быть обязательно. Причем может быть даже не один, у тебя может быть личный помощник по там, личным вопросам и личный помощник по рабочим вопросам. Два их может быть, может быть еще четыре, если они там посменно работают, да, чем больше, тем лучше. Лучше, чтобы они были. Где найти? Лучше всего там, молодых, талантливых молодых ребят и девушек брать после вуза, которые вот хотят работать. У них талант пока еще не проявлен в какой-то продукт, да, но они хотят угу. практику получить, работать. Вот, мне кажется, с этого нормально начинать. Талантливые ребята, которые там хорошо учатся. А у тебя сколько помощников? Слушай, у меня основ... два основных помощника, вот, а у них еще есть, потом они еще тоже по этой же технологии могут себе помощника убрать. Я как ты говоришь, как в анекдоте, здравствуйте, я помощница, помощница Станислава Орехова, вы не видели мою помощницу? Вот, типа Вот так, да. наверное. Да, так. Да, да, да. Слушай, ну это важная ну, часть, как... потому что без этого никак вообще. То есть твоя задача научиться быстро скидывать задачи, которые у тебя возникли, человеку, чтобы он их доводил дальше, до конца, потому что иначе у тебя времени не хватит на все. А это высокооплачиваемая должность, например? Нет, это не очень высокооплачиваемая должность, скажем так, ну, средняя зарплата по городу. То есть, ну это не уровень там продавца пятерочки, да, но и не топ-специалиста. Что средняя? Средняя базовая Нет. зарплата угу, в понял. городе. Хорошо, Допустим, спасибо. младший дизайнер, либо там редактор, который пишет что-то, но не главный редактор, но и не совсем начинающий. Угу. Понял? Хорошо. Станислав, как бороться с профессиональным выгоранием? Я думаю, что с ним бороться не нужно, нужно поменять профессиональную деятельность, потому что, ну, скорее всего, что-то не тем занимаешься, у меня в принципе не может быть выгорания, потому что я занимаюсь талантли, проявляю свои таланты да, в творческой теме, и там не может быть выгорания. Не знаю, такой вопрос ты мне задаешь, у меня таких проблем не было никогда. Я каждый день стою. Ну, слушай, и я в поспорил. Вот, Давай. например, взять похожего на тебя, на тебя человека Максима Ильяхова, он тоже прям любит... А почему это вечером? Мы похожи, я что-то не очень понимаю. По-моему, совсем Ну, разные. я имею нет, ну, нет, не внешне, конечно, нет. Я про другое. Да, что да по вы сути... оба активно, плотно за заним... вы очень любите свое дело и готовы прям заниматься, заниматься, ну, доставить вам удовольствие. Ну да. то есть обычно, когда человеку нравится то, чем он занимается, он с до вечера готов этим заниматься. Да. Максим писал, что он попал в ситуацию профессионального выгорания, выгорел. Обращался даже к психотерапевту по этому поводу. Окей. Просто что не боишься, что когда-нибудь тебя так стукнет однажды, раз, проснешься слезах. Нет, так, я не могу нет, больше. нет. Слушай, я не готов обсуждать Максима, да, это, наверное, с ним лучше с психотерапевтом его там как-то поговорить либо с ним лично. Я думаю, что мы с ним кардинально разные, я просто с ним знаком, вот, и единственное, что может быть соединяет, это вот как бы тяга к работе, но я думаю, что у нас мотивы немножко разные, либо там внутренние какие-то темы разные. У меня есть mm -hmm. понимание, как очень хорошо монетизировать и нет никаких внутренних конфликтов в моей работе. Возможно, да, опять же, у него, я не знаю его ситуацию, но, возможно, где-то, если у тебя есть выгорание, скорее всего, у тебя есть конфликты с тем, что ты делаешь, как это монетизируется, свое место в мире, и как это вообще, ну, насколько это этично, может быть, да, или ä, правильно, ли ты, то ли ты дорогой идешь, может быть, какое-то самокопание, то есть, может быть, с этим связано. Еще раз говорю, я не yeah. знаю, я очень поверхностно, как бы, эту тему знаю, потому что у меня таких проблем никогда не было. У меня, я очень, как бы, драйвово, ко всему отношусь. То есть у меня еще внутри такой как бы энерджайзер работает постоянно. Mm -hmm. вот поэтому как бы работа это одно, а как применять, я очень много могу генерить разных продуктов и воплощать их. У меня это как бы тоже драйвит. То есть не сама даже работа, а именно создание продуктов и монетизация этой истории. Поэтому я как mm -hmm. бы занят и, ну, и обучением, и инфобизнесом, потому что это прикольно. Прикольно придумать какую-то психологическую схему, которая сработает на той профессии, которую ты знаешь, умеешь и с удовольствием делаешь. Вот это вот как бы кайф. Поэтому постоянно у тебя что-то новое, и в этом новом ты никогда не можешь выгореть. А если ты делаешь одно mm -hmm. и то же, конечно, это смерти подобно. То есть я думаю, что секрет не выгорания придумывать новые схемы монетизации а, твоей деятельности. Вот как завернул. Классно, звучит. Сладко, как девушка мне говорит. А, вот следующий вопрос почти в тему. А, Станислав, что вы думаете о книгах Киосаки и другой литературе, которая учит не работать на дядю, открывать свое дело? Помогают? Я не думаю, что книги вообще как-то помогают. Они расширяют сознание. Книга не может тебе помочь. Тебе может помочь развитие навыка, оно не через книгу идет. Развитие навыка идет через работу над собой. И чаще всего это либо человек сам с собой делает, либо идет к тренеру, либо там на курсы какие-то. Книга никогда никому не поможет. Не стоит делать иллюзии, да, что человек прочитает книгу и что-то сделает. Максимум он что-то поймет. Даже книга Станислава Орехова не поможет? Ну, конечно. Книга сама по себе ничего не... Ну, то есть ты прочитал, такой, окей, понятно, как надо. А ты это делал? Нет, не делал. Ты не знаешь, как это делать. Ну, вернее, ты знаешь, но у тебя нет опыта, и ты совершишь ошибку. Ты же не будешь как бы с книгой так, так, по методичке. Так, так, так, что у нас? У тебя 7 минут, ты сейчас с клиентом, он тебя давит, например, да, авторитетом, и ты не знаешь, что делать. Так, сейчас я открою 25-ю страницу, погодите. Так, он ответил. Евангелие ответил. по Орехову. Так, да пульте, так можно. Ну... Вот, но лучше тренироваться заранее, Я понял. поэтому, Хорошо. как бы, есть но книга, просто... есть курс, это разные вещи. Здесь, может быть, знаешь, какая штука, что книжка-то дешево стоит, а ментор или профессиональный тренер дорого, а ты можешь купить за 300 рублей Киясаки и прочитать такой, блин, не хочу на дядю работать, надо думать, как, и уже потом тренера искать. Но ты можешь мотивироваться сам mm -hmm. книжкой окей ну ты хотя бы себе дал вектор что хочу искать тренера но ну, ты уже пойдешь ты понимаешь как работает система понимаешь что у тебя нет навыка допустим там о чем о финансовой грамотности я кстати финансово неграмотный поэтому меня так как бы неправильно спрашиваешь в этом вопросе но если допустим когда-нибудь я дойду до этой темы наверняка да я изучу эту тему по книгам и если мне нужно будет скорее всего я найду какого-нибудь самого прикольного и подходящего мне коуча да и быстро получу новую информацию вместе с ним там сделаю там какой-нибудь мой инвестиционный пакет, я куда-то буду вкладывать. Наверное, так я поступлю. То есть, бессмысленно по я книге понял. пытаться самому пытаться сделать это все. Хорошо. Так, бодренько идем. А, о, злой вопрос есть. Давай. А, Стас, как ты оцениваешь насыщенность дизайнерского рынка в России? Это голубой океан или уже красный? Сколько еще ты будешь выпускать на рынок дизайнеров, когда он перегреется и все твои ученики пойдут работать на завод? Слушай, я не то, что прям много выпускаю, да, как ну, в плане вообще, сколько там вузов выпускают, другие, может быть, учебные заведения. У меня как бы не такой большой э, поток, скажем так, дизайнеров. Это первое, да. Поэтому я здесь маленькую капельку вношу. Второе. Насколько он там голубой, либо розовый, или там какой там красный. Или... Да какая uh -huh. разница? Вот смотри, ты спрашиваешь такие вещи, что типа насколько мне выгодно будет заниматься дизайном, а смысл в том, что не нужно идти в дизайн, если ты ищешь выгоду, это не самая выгодная как бы, профессия, туда идут по призванию, и потому что не могут другим заниматься. Я проходил психологический тест. Кстати, очень прикольно. Вот я сейчас закончил тему по психологии, и там много разных те тестов. Ты их проходишь, и там, в принципе, о тебе говорят разные штуки. Вот, интересно, я о себе много знаю и понимаю, но специально прошел тесты, ну, чтобы подтвердить, либо увидеть какие-то новые грани. И вот я прошел тест тоже на профориентацию. У меня получилось, что у меня лучшие профессии, получается, как раз дизайнер. То есть, так и получилось. Дизайнер и предприниматель, ну, типа, бизнесом заниматься. Потому что у меня очень сильная связь креатива и логики вот как бы и система угу. да? логика система и креатив вот у меня такая связь при этом я как бы не супер ни в той ни в другой теме у меня именно на совмещение вот поэтому если угу. у тебя это есть ты не можешь туда не идти тебя туда тянет вот и в этом случае тебе все равно хоть это будет э, ультра э, там серый малиновый океан ты все равно туда пойдешь и ты там добьешься успеха если это твое а если это угу. не твое то даже в голубой океан ты пойдешь и ты там утонешь смысла нет поэтому я бы не ориентировался никогда на Конкурентов и на то, что выгодно это или не невыгодно, то есть сердце лежит, значит, идешь. Если нет, то не идешь. Согласен. Слушай, да. Я по себя это называю так, ну, придуманным правилом, принципом булошный. Вот mm -hmm. у нас очень много булочных здесь, ну, таких пекарин, где пекут всякую выпечку, их прям вообще идешь в каждом доме внизу. Но одни вообще стоят пустые, а во-вторых, очередь на улице такая, иногда даже сгибается за угол. Mm -hmm. Ну, то есть, типа, где-то классно работают, и туда люди стоят. А где то ну, то есть, можно ли еще булочных открыть? Ну, можно, да, но, а можешь открыть сразу, и тебя сразу чуть-чуть выстроится, если ты крутой. С душой надо подходить, я вот называю это подход с душой, это всегда чувствуется, когда ты пришел сюда, не быстро денежек срубить, а ты здесь с душой, потому что ты этим занимаешься. Кстати, это очень хорошая тема, если ты будешь ее показывать, ну как бы шалотано может так тоже делать и транслировать что якобы они вот с душой подходят но это всегда чувствуется поэтому это бессмысленная идея вот если ты действительно с душой подходишь ты просто это показываешь и люди видят что ты подходишь действительно так у меня mm -hmm. строитель сегодня приходил вот, вот он прям говорит я вот душой болею за там, дом стройку вот он мне сейчас траву будет сажать и верю зараза Через неделю обещал посадить травы, 230 метров записали на видео его, через неделю вообще будем снимать. Слушай, кажется, тебе нельзя вообще прийти, какой-нибудь случайный человек, почтальон заходит, ты его сразу садишь, садишь на видео, снимаешь с ним, 40 минут общаетесь про бизнес. Ну, кстати, почему нет? Очень интересно послушать, я люблю поговорить с людьми, поставить им какие-то вопросы, ко мне приезжал знакомый твой Всеволод, вот У да. да, да, да. Мы с ним поговорили. Так, ну тоже интересно. Вот видео на нашем канале тоже есть Предприниматель, Я его не знал и спонтанно просто вопросы какие-то задавал в таком формате, как мы с тобой общаемся. Очень интересно, очень прикольно покопаться. Hello. Почему нет? Много чего нового Hello. для себя как бы тоже понял интересного. Окей, okay, ладно. Um, так, Станислав, расскажите про концепцию умного дома. Так. Мне показалось, что она куда-то делась, словно. Вы делаете умные дома? У вас такой? Не, у нас глупые дома и такие тупые для обычных людей. Да нет, это штука такая, как банана любителя, знаешь. Есть любители, которые прям хотят. Обычно такие люди сами знают, что хотят, сами уже исследовали все умные дома и их делают. Те, кто не спрашивает, чаще всего им это и не надо. Потому что все это баловство, в принципе. Ну, я считаю, я ничего не делаю. Я люблю по старинке выключатель нажать. Единственное, что у меня изумного это система Bowls или там базе как правильно, не знаю, к сожалению, я не очень как бы... моему Боус, вот, система. И там есть по всему дому акустик, специальное приложение, ты скачиваешь, и ты можешь в любом месте включить колоночку, очень удобно. Вот, больше ничего такого умного у меня нет. Вот, и, в принципе, мы обычно не ставим. Были клиенты, которые просили, допустим, в парусах там все супер наворочено. Но это приходят отдельные люди, интеграторы, они это все ставят. То есть я как, как uh -huh. бы сам это не очень люблю, душа не лежит, да, поэтому я как бы это сильно не пропагандирую. Но мы можем сделать без проблем, если надо, нашим клиентам мы делаем с помощью подрядчиков. Я понял, хорошо. Так, слушай, 6 вопросов из 8 стрелялся как бетлонист просто. А, а, Станислав, у меня такой вопрос, вот у каждого есть сумма, которую он не боится потерять, uh -huh. вообще ни о чем не задумывается. Uh -huh. вот у кого-то из кошелька выпало тысяча, и он не расстроится совсем. Uh -huh. Другой 10 штук может спустить, а кто-то 100, а у тебя сколько? Ну, тут разные вещи, типа, как бы, глупо потерял или рискнул. То есть, мы о чем говорим? Если глупо потерять, да, в принципе, я особо не расстроюсь. Ну, потерял, потерял, что делать-то теперь? То есть, дольше расстраиваться будешь. В кошельке у меня вообще денег нет. Почему налички у меня никакой нет, у меня карточка есть максимум. Вот, поэтому... Это как Путин, короче, когда и денег не держал 20 лет в руках. Ну, типа того. Вот. А рискнуть обычно 30 тысяч примерно. То есть, когда нужно делать какую-нибудь такую непонятную штуку, да, ну, допустим, новый какой-то вид тестирования какого-то, не знаю, рекламы, эффекта, еще что-нибудь угу. ну, нужно, да, либо курс какой-то купить. Вот курс там примерно. Ну вот в общем до 30 тысяч как бы нормально, все что выше уже mm -hmm. надо думать, анализировать, это затратно и чаще всего если времени нет, я буду отказываться. Я понял. А какой последний курс ты покупал? Ой, сейчас, это либо по креативу, либо по копирайтингу какие-то были, -то. не по копирайтингу как называется, я не помню в общем-то суть, я покупал не из-за темы, а из-за человека, мне понравилось как он пишет, в Телеграме был какой-то курс. Uh -huh. Анатолий. Да. да, да, да, все прошел, все классно. Да, там креатив и копирайтинг. Да, полезно. Я заплатил, все нормально, поэтому. Шутку Не, Всегда, всегда интересно чем-нибудь новенькое. А, точно! Я вспомнил эту тему. Курс, в общем, я купил тоже этот, по-моему, всем рекомендую, кстати, пакет покупать с группой. В общем, купила пакет максимальный. Попал в группу и там пообщался с людьми. В общем, получилось так, что на первой же неделе, в общем, я купил такую же в два раза, потому что человек, который там тоже учился вместе со мной, он увидел, что ко мне можно записаться там, на консультацию и купить некие услуги. Он записался и купил некие услуги, соответственно, я в два раза окупился. Вот. Всем рекомендую, да, кто хочет, записывайтесь на разные курсы и как бы, ну не, не то, что специально, просто показывайте себя, будьте активными и чаще всего люди любят активных, они видят, что вы в одной тусовке, соответственно, вам будет проще продать, а им проще купить. Я понял. Блин, ты страшный человек, знаешь, там случайно с тобой на остановке постоишь, потом раз, у тебя уже купил услуги Станислава на 200 Так это же на пользу, слушай, это же хорошо. Это глупо, если не купил. А если купил, то хорошо. и сегодня в ударе прямо, что? Я очень много делал разных консультаций. Вот я буквально вчера проводил консультацию с девушкой, у меня ученица была. Одна из первых участниц нашего курса по дизайну интерьера 2011 года. Сейчас у нее уже своя школа. А у нее практика там, дизайнерская, в общем, она молодец, сейчас работает. Вот. И она вот через там, почти 10 лет заказала вот еще одну консультацию и говорит, слушай, вообще там столько всего нового, я там, ну, как бы, даже и не думал вообще, что так вот можно, я вообще не думал, что мы об этом будем говорить. То есть всегда полезно. таких консультации у меня там в папочке, ну я сохраняю архивчики, потому что ну, они просят отсылать еще записи, я всегда отдаю. Mm -hmm. вот. Таких консультаций там уже больше сотни. То есть, ну, естественно, это полезно, конечно. Если бы это было не полезно, никто бы не приходил не делал. И самое интересное, что ни я, ни участник консультации не знает, почему это будет полезно. Это вот именно в диалоге. Но полезно получается супер и 100%. Вот такая вот магия. Интересно. Слушай, я представляю, как люди готовы были бы купить доступ к этой папочке с чужими консультациями. А он бесполезен, и... потому что там же мы почему? для каждого человека разбираем. Ну, то есть, mm -hmm. там у каждого своя ситуация, свои вопросы, и полезно именно для тебя в этом-то суть. Что я вот копаю прям, ну, вот, прям конкретно для тебя. А зачем тебе слушать про кого-то еще? Ты можешь на конференцию сходить, послушать там других. Слушай, у тебя бывало когда-нибудь, что пришел человек на консультацию. Ну, консультация проходит, а он такой говорит: что-то вообще не знаю, крень какая-то. Нет, какая я, нет, не нет, нет. Она никогда не, такого не бывает, вообще в принципе, потому что, ну. Я-то знаю, что нужно, и я всегда даю, что нужно. Такого не бывает. Она нестандартная, она всегда идет в супер пользу. Ни разу такого не было. Это в принципе невозможно. Потому что человек приходит uh -huh. с запросом каким-то, а все запросы, я знаю, как ответить, ну системно. Из того, что я делаю, опять же, если он ко мне придет и скажет, научи меня чему-нибудь хлеб печь, я скажу, я не умею хлеб печь. Я могу научить тому, чему сам умею, потому что я научился именно сам системно. И быстренько uh -huh. делаем. Я понял. То есть продажи, навыки. Я вот за навыки. Я хочу, наверное, учить уже больше навыкам, допустим. Человеку нужно навык продажи. Окей, приходи, обсудим, научим. Навык системного мышления, то, что мы обсуждали, да, можно научиться. Навык, там, за книгу писать, либо там посты писать, либо сторисы писать, либо как известным стать. Вот конкретно разрабатываем и делаем. Обычно за первую консультацию Я стратегию, а дальше уже постепенно. Вот такая штука полезна оказывается. Окей, ладно. Так, блин, последний вопрос. Как так? Быстро-то, а? а, Стас, может быть дурацкий вопрос, но все же очень интересно. У тебя есть увлечение, которое называют guilty pleasure. Но, ну, типа ты, например, очень любишь кальян или шашлыки, или без ума от белых рубашек и покупаешь их десятками. Но ну, что-то такое есть? Ну, кальян не сильно люблю, но иногда в Египте там под охоточку. Вот. Ну редко. Знаешь, как говорят, любишь пососать арабские шланги, как у нас типа в центре говорили. Да, да, можно вырезать, если нужно. Да, ладно, можно и оставить, ничего страшного. Все же мы понимаем. Есть какие странные увлечения у тебя есть? Ты там любишь помидоры, есть пальцами с банки. Что-нибудь такое Да нет, наверное, такого супер странного нет. Про шашлыки. Шашлыки жарим почти каждую неделю. У нас тут мангалов, несколько штук разных, есть там, ну, разные, короче. Казан даже есть плов, делаю. Ого, а, купил себе. недавно сабборды. Ой, не сабборды. Сабор, наверное, да, которые на воде плавают. Ей. Очень классные шашлыки. А, сабборд, Вот, ага. Офигенно штуки купил весла там все тут значит в поселке катаемся с соседями с друзьями очень классно вот мечтаю вот по речке сплавиться должно быть интересно но в принципе я все люблю как я говорил то что ездит там то что двигается за исключением лошадей лошадям я катался один раз что-то как-то ну не знаю не очень беспокойно в общем вот я понял а ты готовишь сам вообще дома а, нет нет нет нет Ну я вот жарю только шашлыки а так э, нет я вот я кстати не исключаю эту тему она очень далекая от меня но тема в принципе интересная. я за то чтобы разнообразием заниматься я думаю не исключено что у нас будет шоу кукинг то есть в итоге э, да я вот... мне понравился один момент прикольная когда плов учился готовит как же готовить? надо в Ютубе, конечно посмотреть открываем там мужик 6 миллионов просмотров плов готовит мужик просто вот как-то снял так, ну, на телефон, даже какой-то старый телефон. А, почему столько просмотров и почему столько, ну, вообще, внимания? Он сказал вначале одну вещь. Говорит, сейчас я буду готовить самый правильный плов. Он говорит, по классическому рецепту. Я, говорит, попробовал все рецепты, и это самый крутое, самый классический. Не спрашивайте меня, почему так? Я так знаю. Естественно, там куча народа пришло, написала, что типа ты не так готовишь, надо не так это не классический рецепт. Вот. Но он так это все рассказывал интересно, что хотелось поспорить. И в итоге у него там огромное получается. Я думаю, что он на монетизации этого видео по плову мог себе там целый дом построить. Блин, прекрасно. <связь> так что тема рабочая. Надо брать такие общие человеческие темы. То есть, когда я немножечко сейчас, там, не знаю, за закончу со своими вот этими дурацкими теориями и делами, которые мне не дают. Ух ты, стул спустился, которые не дают мне э, покоя. Вот, я их закончу. И буду, будем, в общем, нормальными вещами заниматься, строгать петрушечку, делать плов, казанчик, все должно быть нормально. <связь> прекрасно. Да, засади, петрушка, 230 квадратов, вот, <связь> да, сам да. Сам да, можно. да. <связь> Блин, слушай, очень бодро получилось, Вопросы вообще <связывающие> <связывающие> тебе не имею, но ты сегодня стрелялся, ты сегодня определенно в ударе, и, наверное, ты выспался наконец после своих а, огромных консультаций и заработанных миллионов. Да <связывающие> нет, там это все так, это для удовольствия больше, это как бы помощь. Это же не деньги, чтобы заработать, заработок идет не на этом, а это так просто, потому что неинтересно. Okay. Это вот мы говорили о деле мечты, да, почему бы и нет. Помогать людям да. же классно и нужно. Вот. А деньги для чего? Я бы это бесплатно делал, но бесплатно никто не будет делать. Либо придут люди, как бы не готовы. Потому что человек, который заплатит там 15-30 тысяч, тысяч рублей там, за час-полтора-два, это человек, который как бы уже какое-то решение принял для себя и, скорее всего, он будет что-то делать. А если там, бесплатно придут, мы даже поговорить с человеком не сможем на одной волне, потому что ну, он, просто, скорее всего, не предприниматель, либо он еще не готов. Ну, то есть что мы будем обсуждать? Он скажет, как мне… Как мне не бояться, расскажите мне, пожалуйста. Ну, то есть эти вопросы такие из детского сада могут быть, понимаешь? То есть то, что вот мне там в канал задают, я пишу иногда, думаю, нет, ну вот хорошо, что я работаю чуть-чуть на уровне выше. То есть, крупный человек это хорошо. Знаешь, есть такая поговорка: если надо объяснять, то не надо объяснять. В смысле, если ты задаешь такой тупой вопрос и сам не нашел для него ответа, то, по-моему, типа, ответ тебе не поможет. Ну, это не Поэтому так, нет. Лучше. Почему? Просто. Работать, Смотри, человек же не просто такой вот задает, потому что он тупится, да, потому что он просто на уровне находится еще начально. Ну, допустим, ну вот как детский сад, допустим, да, или там школа, или там институт. Я сам помню, таким был, и просто мне неинтересно как бы с этим работать. Вот в чем дело. Я же не преподаватель, преподавателя надо как бы любить, уметь и заниматься этим. Да? Это... Что такое преподавание вообще? Это когда ты находишь ключик к конкретному человеку. Вот. А я как бы не хочу находить ключи к конкретному человеку, я вот хочу как бы ну вопрос решать для него, но не психологические ключики. Вот. А им чаще всего это надо. Чаще всего надо сказать, дружище, у тебя все получится. Ну как бы мне жалко на это время тратить. Понимаю. Короче, ты не Тони Робинс, но это тоже нормально, почему нет? Да, я не он. На этом все. У меня больше нет вопросов. А Друзья, шлите, пожалуйста, шлите злые вопросы. Смотрите, он бодрый. Надо как-то его узнать. Зачем это самое? Я <laughs> буду держать, а вы будете наносить урон. Вот давайте, ребят, как-нибудь ощущем. Сергей, миллионера. ты мне скажи: в чем это самое? Почему такое желание урон нанести? Где твоя это самое? Ты специально, да, наверное, хочешь чуть-чуть? Ну, это проверка на прочность, знаешь, а, как да, бы окей. нащупать твой предел. И ты же веселый, но не до конца. Вот нужно что-то такое вот найти не в конца. тебе, изъян, чтобы показать твое истинное лицо. Вдруг-то масса на тебе сейчас надета а, зачем смысла нет да не знаю интересно просто почему бы нет? ладно расскажи чем ты сам занят ты говорят в новую работу устроился и теперь а, я еще попозже про не расскажу да? сейчас просто я всякие там организационные а, процессы решаю все, да правильно. я короче встроенную сорваться сделка века ну я начал зарабатывать да и причем я устроился на руководящую должность я считаюсь директором и нанимаю людей Ого. И все такое. Короче, у меня календарь такой, типа, ты... в, 10, в 9 утра начинается встречи и заканчивается в 7 часов. И типа они бесконечно так идут. Нужно ходить на совещание общаться с людьми. Очень странно. Я не уверен до конца, что это мое. Но мне я согласился, что мне ужасно интересно попробовать. Я никогда не занимался. Плеву, плеву. Вот. попробуем. Если вдруг я пойму, что типа не увожу. У меня мама, например, в череповцы живет. И ее однажды начальницы сделали на каком-то uh -huh. производстве. Она две недели поработала такая, хоп, обратно ушла, говорит: нет, вообще не хочу бумажки, вот это свещание, не готово. Вот, может, я такой же, ну, поглядим. Я скоро расскажу, сейчас я трясусь и. А ты помощника дали? Че? Помощника тебе дали? А да. Мне есть помощник, который называется продюсером. Вот он занимается организационными всякими делами. А ты, а в чем суть работы? Ты запускаешь какие-то продукты. Да я расскажу попозже, гладит, меня щупай. Подожди, да, я сейчас, типа, что я точно убежусь, что. Чтобы не быкво слово. это инфобизнес? Я, чтобы... Нет, нет, это нет, не инфобизнес. Всё, понятно, а... хорошо. Нет бога инфобизнеса, кроме Станислава Орехова. Я не буду грешить. А то продюсеры тебе дали, мало ли там что. Слушай, ну и совещание вы ведете, да, все как надо. Ты все это делаешь, да. да? У тебя прям такая улыбка на лице, что я тебе не доверяю прям. Вот, если бы ты был стоматологом, я бы убежал с кресла. Почему? <смех> ну <Не гарантирую. смех> вот как, ты такой, знаешь, как как как мой одноклассник в школе, который вот спрашивает вопросы, чтобы <смех> <смех> я обосрался. Почему? Почему? Да я шучу, шучу. Нет, все хорошо. Нет. Все да, да, короче, про работу, про мою попозже ладно, чуть поговорим. Ладно, я, ладно. я обещаю эту тему поднять, но хорошо. чуть позже. Хорошо, вот. хорошо. А, ну и на этом, пожалуй, все. Спасибо, Стас. Спасибо, друзья, что шлите вопрос. Шлите больше. Теперь мы больше знаем про этого инфобизнесмена. Давайте вместе... Про этого. Его на вот попу. этого. Да уж куда мне Ну что то Нет. <смех> Спасибо, Стас. Увидимся через неделю. Спасибо всем. Пока. Все, пока.